Как выбрать? То есть, вот как выбрать акции, которые, которые приносят наибольшие дивиденды? Сколько сейчас примерный э, размер дивидендов в процентах? То есть на что можно рассчитывать? Э, и какими ресурсами пользоваться? Вот, для того, чтобы где искать информацию о дивидендах, о каких-то иных э, вещах. Начнем с того, что здесь нужно предостеречь человека, да? то есть Давай, что сейчас. можно получать хорошие дивидендные истории. И тут возникает вопрос в том, сколько акций должно быть в портфеле. Окей, я вам говорю, есть ресурс. Забивайте в Яндексе э, управляющая компания доход, дивиденды просто в Яндексе, попадаете на сайт компании Доход. И у них, соответственно, там есть прям отдельный фундаментальный анализ, отдельная вкладочка дивиденды, да, то есть человек туда может зайти, и они прямо отградированы. То есть есть рейтинг, какая дивидендная доходность, как часто происходят выплаты, то есть в принципе управляющая компания уже позаботилась о том, чтобы эти истории отобрать, да? Другой вопрос, что люди говорят, о, дивидендная доходность 25%, куплю на все. Но нужно смотреть, что тоже понимать, что наряду с дивидендами, насколько стабильны эти дивидендные выплаты. То есть там есть, как раз таки, если в компанию провалиться, можно посмотреть, как, насколько стабильны дивидендные выплаты, как регулярно они платят, может это какая-то разовая сделка там. Условно, центральный телеграф да, продал свое центральное здание в центре Москвы, от этого получил деньги и выплатил их в форме дивидендов акционерам. И дивидендная доходность в космос улетела. Да? Человек, соответственно, покупает акции данной компании, а на следующий год дивидендов нет, потому что уже нет здания этого. Да? То есть разовая эта сделка, или это происходит постоянно. Посмотреть, насколько происходит увеличение дивидендных выплат год от года. И то есть есть градация. То есть там уже отобрали компании, которые в прошлом были хорошими в плане дивидендной доходности, которые в будущем могут быть хорошими в плане дивидендной доходности. Но опять-таки вопрос, здесь очень много ограничений, да, которые тоже нужно иметь в виду. И все-таки да, если говорить о том, с чего стоит начинать, вообще в принципе пассивный доход это история, когда у вас уже есть капитал. То есть когда капитал сформирован и в принципе основной посыл данного видео которое я хотел сказать в принципе понимание того что задача человека в момент ну, с течением времени перевести свой активный доход в инструменты получения пассивного дохода это можно делать исключительно посредством инвестирования